Хотелось бы вам показать лук, который у меня нынче родился. Исключительно хороший урожай. И я так думаю, это все-таки от того, что очень хороший сорт лука был куплен И лук чистый, красивый. Вот только что перебрала, но думаю, ну как не похвалиться перед своими подписчиками канала, что... Конечно, надо сажать лук как семена хорошие, и вы получите неплохой урожай. Но надо отметить, что нынче и природа благоприятствовала тому, чтобы урожай был хорошим. Вовремя пошел дождь, вовремя, конечно, и пропалывала я, ухаживала за ним. Он стоял хорошей такой зеленой волной и вот он мне так отблагодарил. То есть, получается, было куплено Пол килограмма одного сорта, пол килограмма другого, третьего. Цена лука была 120 рублей за килограмм. То есть, понимаете, вот за 180 рублей у меня такое количество лука, которое мы будем, я думаю, долго кушать. Вот этот красный лук, он очень сладкий такой. Его разрезающий. Просто хочется кружочками кушать и кушать. Вот такой он вкусный очень. Прям просто вкусный сладкий лук. Это я уже часть лука потратила, потому что я делала салаты, которых очень много делала с этим луком уже. И он не сильно крупный, но такой вот средний лук, исключительный. Так что я рекомендую вам сажать этот лук. И вы будете всегда с хорошим уважаемым. Возьмите на заметку следующего года. Думаю, вам понравится так же, как и мне вы были с любовью из моего домика в деревне сажайте, пусть вас радует урожай,